На юге Калифорнии свыше 180 тысяч людей эвакуируют из-за лесных пожаров. Большинство из них проживает в Лос-Анджелесе. Однако наиболее сложная ситуация сложилась в округе Вентура. Стихия уже уничтожила в американском штате по меньшей мере 150 строений. Более трех тысяч находятся под угрозой. Еще свыше 250 тысяч жителей региона остались без электроснабжения. В округе Вентура объявлен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время горит более 20 тысяч гектаров. Сильный катабатический ветер Санта-Ана подлил масло в огонь. Специалисты Национальной метеорологической службы в Лос-Анджелесе сообщили, что в регионе сейчас самый разгар этого ветра в текущем году. В округах Вентура и Лос-Анджелес, где его скорость в порывах может достигать 130 км в час, был объявлен красный уровень опасности. В октябре 2017 года Калифорния также пострадала от лесных пожаров.